Здарова, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я записываю последний ролик в этой квартире. И с этим компьютером этого всего больше не будет, потому что я живу здесь уже три месяца, мне пора уезжать. А завтра у меня выезд. Что у нас получается? Logitech, Road NT... Не, Road я себе оставляю. Свет тоже себе, монитор себе, стол тоже, я еще думаю, может быть, себе. Прокачка Кстати, советую посмотреть этот ролик тем людям, только если вы смотрели прошлое. У вас подсказки. Мы там выбрали победителя. То есть сегодня, кто это все получит, там отбирался. Очень важно это посмотреть, чтобы проникнуться судьбой этого ролика. У нас тут легендарный компьютер 3070 i9 10, 10, 10, 11, 19K, 11, 9, 9, 16 гигабайт оперативки и пол терабайта SSD-шника. Посмотрите, сколько у меня места осталось за 3 месяца. То есть я ничего не удалял, и у меня полтора байта заполнилось именно в тот день, когда мне нужно уезжать. Легендарно. И прямо сейчас я весь этот диск отформатирую. Не-не, я конечно, ему оставлю, чтобы он не скачивал Так, видео. Ой-ой-ой. Где это? Все удалил, пропустить. Так, все, я вот очистить картину нажимаю. Все. Да! Нет! 236 гигабайт свободно. Остальное это все кеско. Завершение работы, завершение Киева. Ладно, все, пойдем обустраивать это все. Включаем таймлапс и начинаем разбирать мистер-компьютер. Мистер-компьютер? Что? Да, все. О, а вот и Чел. Добрый день, Саша. Здорово. А у тебя уже Петричка? Да. Я жена. Ты подготовился да, заранее? Я сразу с Я с и пришел. Да. да. Какая компания у тебя в С Аромане. Да ладно, ну нас тоже. Тогда мы синхронизируй, пожалуйста, звук. Скажи что-то. Бля. О, все. Начало скринжа это всегда хорошо, согласись. Да. Ты уже его отформатировал? Если что, мы забираем твой старые. Я не отформатировал. Ну, я, я знаю, что забираешь, но я не отформатировал. Хорошо. Ты реально старый забираешь? Конечно. Зачем? Это, это, это, это во, всех, во всех прокачках было. Я их потом продаю. Нет, я продаю... Я за копейки сливаю подписчикам, чтобы они бы забрали. Ты серьезно? Не, это шутка, это шутка. Вы специально, вы специально. Вы специально так сделали? Нет. Вы специально. Нет, мы сюда его поставили. Камера есть тут? Нет. Есть. Короче, мы в Траичне. Траичне считается в Украине самым таким бодинским районом. Не бандитским гоп, гоп, гоп, гоп, гоп. Гопники вот. Короче, мы оставили... Вниз кресла, вот где колесики в подъезде, чтобы пойти покушать в Макдональдсе. Возвращаемся, и этого нет. Ну Что сейчас делать? Что это за бред? Я бы прошелся по всем квартирам сейчас. Для, для контента я бы прошелся по всем. Я впервые с этим столкнулся. В Украине, в Трояльщине. Я, я три месяца слышал шутки про Трояльщину и попался на мне. Ну, бро, Саш, давай с тобой до вот сюда. Ну, я бы не открыл, если бы украл. Молодец. Ладно, давайте на второй этаж. Никто не откроет. Мне кажется, здесь опасно открывать кому-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на первом этаже оставили часть от кресла игрового. Вы, случайно, не видели его? Нет, я вообще не выходил. Спасибо, хорошо. А можете подсказать? А можете подсказать, что нам делать в этой ситуации? Тут есть кресла? Ребят, а кто оставляет на первом этаже что-то? На травещине. Нет, вообще в данное время. Хорошо, спасибо. Вы не видели вы сегодня? Чего? Нет. Вон, спасибо. Подожди, если полицейский реально вызвать? Это у нас видели стол. Не, серьезно. И почему? Что, они хоть когда-то они помогут? Нет. <свист> на троечке точно нет. А, здравствуйте. Мы приехали на Троещину, <свист> на 15 минут оставили игровое кресло в подъезде, и сейчас этого кресла уже нет. А, что нам делать в этой ситуации? Давайте кресло… — ваше будете за Адрес какой? Против какого часа это трапилось? — да. Полчаса назад. Полчаса, да, полчаса назад. Там моя порядной видеокамеры, ничего нет. Ничего нет. И консьержа, нихуя. Такое, и консьержа нет. Если что, а? если что позвоните. Это, они позвонят на этот номер или как? Или мы должны ждать? Я ничего не могу сказать. это на митинге. Хорошо, спасибо. Ребят, вызов для Че за прокачка да, пока? Я, про, нет, я предлагаю пойти собрать комп, да, потом да, спуститься, чтобы да, времени да, тянуть. Да, Погнали. Да, О, да. Боже, чел, у тебя все шикарно. Да, Короче, да. я знаю, что сейчас будут комментарии, что Эрик, вы прокачиваете человека, у которого уже все есть. Но это прокачка, это был турнир, это определенные условия, и у меня не было никакого технического задания, правил о том, что у тебя должен быть комп-говно. Он выиграл, он оказался лучше всех, кто был на этом лане, поэтому такие условия. У него тут 1070 i7 16 гигабайт. 16 гигабайт оперативки. У него, будет, будет, у него будет. У него будет два раза комп лучше, у него будет 3070 байта из SSD-шника, ну, 16 гигабайт фразивки все равно. У него мышка Superlight, которую мы заберем, x 3 коврик, хаппир клавиатура. но еще 240? 144. А, 240 герц мы ему даем. И самое главное, что еще здесь, то, что он все это покупал в 2017 году, 4 года назад. Поэтому оно уже немножечко... Харенько. Короче, ребят, надеюсь, вы не будете за это хейтить. Ну, просто так получается. Но не всегда же мы можем попадать именно в ту точку, которая нам нужна. Мы начинаем прокачивать и смотреть, что у нас получится в итоге. Короче, смотрите, какая ситуация. В итоге мы ждем полицию, у нас есть кресло хорошее, прошлое. Если полиция не найдет нужную часть, мы сможем заменить спинку этого кресла. А возможно, я просто докину денег за эту штучку и купим эту же украденную вещь. Мы уже все поставили, и сейчас мы поедем за столом домой, обратно и в строящение. О, что так быстро! Смотрите, кто пришел. Ты снимаешь это? Я тут живу, в этом доме. Я же приезжаю в Рухавку, да. комментирую. А -а -а. Рухавая и... Руха, штаб-квартира а -а -а. в Троекщине. Нет, тут рядом квартира. Нет, ты серьезно? А, тут рядом прям, вот такая. Они экономят так сильно на жиле. Да, жилье. А ну... Чарлина стал собирать. Полиция не приехала. Почему? Не знаю, просто. Почему? Хороший вопрос. А если позвоните, сказать типа, ребят, что там? Ну, просто... Да, ну, набери и скажи. Да. Спонсор этого ролика – сайт КСФЛ. Вы можете ставить скины и зарабатывать скины, выводить их, используя три режима. Это краш, джекпот и колесо. Мой самый любимый режим – это колесо. Вы можете поставить x2, x3, x5, x20, и если ваша ставка выиграет, вы забираете это мгновенно свой Steam. Ну а также на КС сейчас действует акция Fallowin. Получая конфеты за победу в интерактивных рубриках в социальных сетях КС Позже ты можешь обменять конфеты на деньги. Условия обмена очень простые. Быть подписанным на социальной сети КС и внести депозит от 1 доллара в период проведения ивента. Призы вариативные. От уникальной кастомизации профиля, цвет ника, анимированные аватарки, крутые скины или же баланс на сайт. Акция заканчивается 1 ноября, поэтому все подробности продублированы в описании этого ролика. Поэтому попробуйте Ссылка есть в описании Ну, а мы идем дальше Алло Да, я заказывал только что Ой, заказывал Я звонил в полицию Час-полтора назад Мне никто не приехал Запрос был по поводу кражи кресла На трещине Через час мы уже не сможем принять их А если нас убивают, реально, что за рофл? Ну, это вредно. Я тебе серьезный вызов в полицию Здесь дольше, чем вызов в. Типа, уже могла приехать пицца готова. У нас кресло мы оставили в подъезде, его за 40 минут, пока нас не было, забрали. У нас есть подозрение, да. У нас есть подозрение, так. что это кто-то из подъезда, где оно и было. Так, и? И мы, ну, мы хотели бы понять, что там произошло. И позвонили в полицию. вы хотите сказать, что вы позвоните в полицию, то Полиция приедет, будет ходить по квартирах и искать ваше кресло? Да. Ну, если вы подъедете, мы можем с вами заяву написать, что вот так сталося, что мы залишили кресло, и его кто-то вкрал. Я вам дам бланк, я могу подъехать, дать вам бланк заяви, завтра зранку ту заяву передать, ближе к обеду данную заяву распределять на якого из дельничека. Питер завтра буду ею заниматься. Дякуюмо, дякуюмо за. Не, не будем описати, бы все очень долго. Сами дякуюмо. А тем временем у нас собирается кресло, ой, собирается стол и сейчас мы будем его уже ставить. Пока у нас что-то происходило. Я же говорю, можно уехать. Я не верю, что поедет, поедет, почему-то. В итоге как-то получилось, что кресло мы не нашли, стол собран. И сейчас осталось просто все беспроводное положить на стол. Вот магия беспроводных девайсов. Просто красота. А, кстати, коврик уже можно не искать, хотя весь стол mm -hmm. это коврик. И очень приятно да, сочетается вот так, он хорошо плывет. И беспроводные наушники. Все от вас же так. Наконец-то мы дошли до того момента, когда мы можем его включить. Не включается подсветка. А, все, включилось, это хорошо. Так, у тебя нормально? Так, Как ты играешь? Ты не будешь Не, Нет, не, у меня Hisense. Hisense? По девайсам. Самое интересное, у нас Logitech G Pro Super Lite. Господи, это такая легкая, беспроводная мышь от Logitech. Спасибо им, опять же, за поддержку. Я вам скажу честно, одна из лучших клавиатур, которая у меня была... Нет, это лучшая клавиатура, белая Logitech G915 TKL. И на TKL. Такие свечи приятные, их, и она как мибрална, вот, но это механика. Она такая приятная по цвету, она такая приятная по подсветке, она такая легкая, она такая беспроводная. Господи, это правда лучшая клавиатура, которая у меня была. Это факт. Дальше идут наушники. Logitech G Pro, Wireless. Я понимаю, что Wireless стоит дороже, но эти наушники стоят каждого рубля, который вы потратите на них. Одевая их, вы сможете понять, как вас обсирают, если вы уходите в туалет, ваши тиммейты. Вы можете готовить еду и слушать и общаться со всеми, кто в Дискорде Это стоит этого Дальше у нас идет, получается, коврик Но это аэрокул на весь стол Я его покупал сам, поэтому рекламу делать не буду Ну, стол прикольный Самое интересное Кейс Сабершок Шок от Телемарта Спасибо ребятам из Телемарта, просто огромнейший за такой подгончик, я правда не ожидал. Какой кейс красивый, все это видно, господи, спасибо Телемарту еще раз. Ну и на самом деле, про телемарта, если говорить, они проводят очень классную тему. Заходите в любой шоу-рум Телемарта, кидайте вызов продавцу, и если вы выиграете его 1 на 1 в CS GO, то вы получаете 1000 гривен скидки за покупку ПК. Это около 2700 рублей, это большие деньги. Монитор MSI 240 Гц Спасибо ребятам из MSI за такой шикарный ноутбук Монитор, который исправен, который шикарен Играть комфортно Я никаких минусов не скажу И самое главное, что у него стойка прекрасная Не какая-то длинная, как у других Все шикарно Все выглядит компактно Ничего никому не мешает. Ну и сожалею о том, что у нас сегодня вторая частичка этого кресла MSI потерялась. Ее кто-то украл. Но я вам скажу так. Его украли, потому что оно было хорошим. Плохие вещи не крадут. Что могу сказать про кресло? Игровое кресло от MSI. Свою задачу выполняет. Черное, стильное, с подушкой. Еще тут была когда-то еще одна подушка для того, чтобы спинка себя чувствовала хорошо. Ссылка на это кресло есть в описании. Я на нем сидел 3 месяца. Сказать ничего плохого не могу. Я слышал, что ты сначала не хотел участвовать в этом турнире, но что-то изменилось. Что именно? Я увидел твой пост, что было мало заявок людей из Киева, и я все-таки решил поучаствовать. Да, меня это очень сильно удивило. Почему-то заявок было всего на 100 тысяч охвата просмотров 33. Я не знаю, как это объяснить. Скорее всего, это был сложный режим, не все умеют выхопить, КЗ играть, сюрфить и так далее. И еще стреляться. Вот. Потому что хорошие сюрферы играют только сюрф. Это без шуток. Большинство. Так будет правильно. Какая была твоя реакция после победы? Как ты маме объяснил и какая у нее была реакция? После победы я очень сильно обрадовался. Вышел, позвонил маме, сказал, что я выиграл. Но она не поверила. Но ну, вот, сегодня она сейчас пройдет после работы, увидит компьютер и убедится в этом. Какие у тебя планы на компьютер, планируешь ли ты играть в КС вообще, какие у тебя планы на жизнь и как будешь его использовать? Нужен тебе вообще дома компьютер? Да, но, но продавать его точно не буду, то есть я буду использовать для своих целей, ну, играть в КС, там, в игра. играть. Как говорится, для учебы. Для учебы, да. Я слышал, что ты уже играешь в какой-то организации, что это такое? Это лига, которая проводит ежедневные турниры с призовым фондом. И ты там зарабатываешь в месяц да. какие-то деньги? Это больше 300 долларов в месяц? Да. Тебе 20 лет, ты вместо да. работы играешь в игры и за это получаешь деньги. Да. Какая реакция родителей на это? Положительно. Ну то есть она видит, что я зарабатываю, ну и все нормально. Она не говорит, а типа, иди работу. Да. Так, так было так всегда? Да. Ну То есть мама это меня всегда, всегда... Да, мама всегда поддерживала. Сейчас -э, если не придумал пари. то больше сделает киллов за минуту, а тот получает э, 500 гривен. Погнали. Так. А мне главное выкинь, Веру есть. Давай, 3? Да. Давай, вся игра пошла. Я думаю, у сделает 8 киллов. 8 киллов, думаю, сделает. Как первое ощущение? Пока не могу даже никуда найти. У тебя осталось 45 секунд. Ай-яй-яй, просто факт стали. Это три уже, но может быть тысяча. 15. Вот 5 киллов. Всего лишь. Два кило разница, Сеня, ну это близко, это близко 100 было. 100 гривен. 100 гривен, да. 100 гривен. Первая твоя победа на этом турнире, Он mm -hmm. на этом компьютере, бро, поздравляю, надеюсь, 100, что, что 100 ты будешь побеждать. Три... Пришел Сеня, ворвали. Ну а сейчас... И сейчас символы заходят. 200 гривен. Все будет хорошо, Спасибо. тренируйся, крутой комп, не знаю, дик успех. Mm -hmm. Но, я говорил в интервью, план Б, учеба. Это Учусь. Спасибо, Сергей. Такие вот дела, мне кажется, ни у кого такого не было. Полиция, семья, <свят> напутствие, ты выиграл первые же деньги, за 5 минут получил mm -hmm. пока Сколько ты килограмм занимаешься спортом? Сколько веш? Да. У тебя были проблемы с... когда-нибудь э, с весом? Я весил 87, потом похудел до 70, и вот сейчас опять набрал где-то... 82. 82? 85 сейчас. Ой-ой-ой. Мой... Значит, буду уходить опять. Угу. Если тебе придет такой звонок, ну, сейчас что? Что ты сделаешь? Ответишь или прогноришь? Ответь. Тебе творит гребра. Ответить или отклонить. Так там ответить. Там нет выбора. Он ответил правильно. Да, Жигарда. Что ты можешь сделать с тогре? О, у меня классная идея, Маша. Возьми эти деньги и закинь в компьютер, прям, что ты их видел. Да, прям. Прям улыб, прям. Улыб. <свят> <свят> <свят> Типа стекло снять а, Сейчас <смех> <я> пожарный, <время. смех> а, Нет, пожарное Внутрь, прям внутрь, покатить? да. Путает, продолжается. Внутрь а, как? Внутрь открутить. А можно, вот смотри, тот? короче, я тебе объясню, как сделать. Мне надо снять Блин. вот эту крышку, вот она, вот четыре ну, этих. Да, и сюда. положить вот под провода сюда, так, чтобы она воздух сюда. не закрывала. Вот, вот видишь, вот а. сюда, вот здесь, да. сюда. Uh -huh. То есть она не будет воздух закрывать, никуда не денется. Okay. Молодые люди, я думаю, на этом есть смысл закончить. Деньги будут в кейсе. А, скинь потом фотку, как ты это сделаешь. Все, выявите фотку, он это сделал я считаю, что прокачка завершилась. Пожалуйста, Спасибо. подпишитесь на канал. Это уникальный контент. А я сейчас записал последний ролик вроде в Киеве, в Украине. И сейчас уезжаю куда-то, не Спасибо. знаю куда. Спасибо большое всем, ребят. С вами был я, Эрик Шоков. Не забудьте поделиться этим роликом, скинуть другу и сказать, смотри, какое бывает интересное событие у людей. Комп за 4 часа. Пока.